Ну я последний, и чего? Ой, я отойду на минуточку, но вы же меня запомните За мной еще двое занимали О! Это со мной? Дорог. Первый такой седой мужчина Я с ребятеночком, можно? Второй тоже седой мужчина А у вас здесь вообще не стояло Я отойду на минуточку, хорошо? Только не последний, а крайний Мы же по записи А вот вас я не помню Я ничего не пропустила Это тоже со мной нам только справку взять. Да вы по-русски сначала говорить научитесь, а? Тут мне твое лицо знакомо. Это тоже со мной? А, я тогда еще на минутку, ладно? Да откуда, братишка? Пропустите! У всех самолет, все опаздывают. Сказали, что сегодня всех обслужить не успеют. Не толкайтесь, а? Дитё до да истерики довели, его кормить уже пора. Я с утра занял. За мной просили не занимать.